Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций базируется на богатой 50-летней истории журналистского образования в Казанском университете. Леонид Толчинский, директор Высшей школы журналистики, рассказал в программе «Прием КФУ-2016» о главных изменениях после переименования отделения массовых коммуникаций в Высшую школу журналистики.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 Леонид Толчинский также рассказал об открытии двух новых направлений. Это телевидение и медиакоммуникации. Мы начинаем набирать группу специально для подготовки специалистов в области телевидения, учитывая, что телевидение становится, оно давно уже самодостаточной, мощной, активной силой влияния на общественное сознание. Другое направление – это специалисты в области медиакоммуникаций, то есть как раз те более универсальные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 Общество. По словам директора Леонида Толчинского, Высшая школа журналистики и медиакоммуникации будет развиваться и в техническом плане, ведь современная медиаиндустрия не стоит на месте, и студенты школы журналистики и медиакоммуникации должны учиться на технике будущего. Адилия Валеева, Ильшат Хусаенов, Универньюз.